What is happiness for you? Мицелий, грибные мицелий, просто да. пенек Гриб... превращается в грибной мицелий. Смотри, как он, вот вот, посмотри, вот, видишь? Вот центр, дырка прямо. Из него. Получилось. запах гриба гриба да натуральный гриб mm. такой чистый приятный без всяких зелений